чтобы земля давала урожай, вот есть такой вот вопрос, для того чтобы земля давала урожай необходимо провести обряд, сказать, сладкая моя земля, ты меня кормила сладкими фруктами, овощами и давала мне жизнь, я хочу тебя отблагодарить и после этого взять кастрюльку, насыпать туда сахара и вдоль поля поразбрасывать этот сахар и сказать, это тебе сахар, а мне в дальнейшем урожай. И после этого, обещаю, у вас обязательно урожай будет, при этом нужно каждый день представлять, будто над вашими деревьями светит огромное солнце. Если выполнять такой обряд 30 дней, то урожай у вас будет большой и сад или что там у вас будет процветать и будет давать больше, чем вы даже хотите.